Всем привет, на связи Виктор Бондолет, я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro. Я также являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет, в частности социальных сетей, в масштабировании команд, выстраивании систем обучения. И сегодня я хочу затронуть очень интересную тему. А именно как проникать в подсознание, как бы проникать в мысли ваших кандидатов Для того, чтобы успешно строить сетевой бизнес Потому что если вы на самом деле владеете этим, этим навыком вы станете, наверное, одним из самых высокооплачиваемым предпринимателем сетевого бизнеса. И не только в своей сети, но и также вас будут нанимать топ-лидеры, вас будут нанимать другие компании, маркетинговые агентства, вообще компании целиком, для того, чтобы вы работали для них и, возможно, на них. Ну, а вы уже будете выбирать, работать либо не работать. Было бы плохо, когда вам бы не предлагали определенные условия, так у вас будет всегда вариант монетизации. Один из самых главных моментов, который я хочу, чтобы вы осознали, что мы больше всего любим делать с детства, когда мы остаемся у бабушек, у дедушек, на ночь особенно ночевать. И то, что нам очень сильно запоминается. И то, о чем я говорю, это сказки. Да? То есть Нам, возможно, не запоминаются какие-то цифры, нам не запоминаются какие-то факты, какие-то правила, как нас чему-то учат в детстве. Но мы прекрасно запоминаем сказки, потому что в сказках прописаны образы наших героев, их сражения, их достижения каких-либо результатов. Да еще, конечно... Одна из причин всего этого является то, что мы вырастаем и нам нравится смотреть телевизор, либо ходить в кинотеатры, либо смотреть какие-то видео. Кому-то нравится жанр драмы, кому-то нравится жанр комедии, кому-то нравится фантастика, кому-то боевик, кому-то приключения, триллер, детектив и много многое другое. А все почему, ребят? Все потому, что э -э здесь включены жанры истории. Человек не запоминает какие-то голые факты. Человек не запоминает э, то, что вы ему говорите. Вот взять, например, сетевой бизнес, э, взять, например, какой-то э, бизнес в целом, какой-то продукт. Человек не запоминает э, то, что вы ему говорите. Ему это не интересно. Ему интересно слушать истории. И если привести статистику на западном рынке, я уже последние полтора-два года обучаюсь только на западном рынке. И там есть три категории успешных спикеров. Первая категория, которая не самых таких дорогих, а можно сказать самых дешевых, это те спикеры, которые применяют в своей практике 20% историй и 80% каких-то теорий. То есть они рассказывают, ну и какие-то приводят примеры. Средний уровень спикеров это 50 на 50. 50% они весь свой диалог, все свое выступление используют в историях. И 50% каких-то примеров, теорий и так далее. И самый последний, очень крутой спикер, самый дорогостоящий, это тот человек, который рассказывает какую-то лекцию, не то что лекцию, а рассказывает какой-то материал с 80% историями и 20% всего лишь теории. И тогда человек, когда уходит, вы просто сами проанализируйте то, как вы... Развивайтесь, то какие вы тренинги возможно посещаете какие вебинары вы посещаете и а, что когда и что у вас остается на уме когда вам рассказывают историями о жизни и примеры каких-то успешных личностей а, ус, истории успеха достижения тех либо иных результатов либо вам просто говорят вот то-то то-то то-то то-то да то есть вот голые факты либо вот голая теория да то есть и по итогу заканчивается вебинар, но завтра вы этого не помните. Но история это то же самое как кинофильм, да, то есть вы э, переживаете те же эмоции, те же проблемы, с которыми сталкивается сам герой. И поэтому для того э, вы должны понимать, что маркетинг и рекрутинг и продажа это на самом деле очень большой спектр и ряд определенных систематических действий, правильно, который, если вы будете правильно выполнять, вы безотлагательно привлечете человека в свой бизнес. Что я имею в виду? У человека есть три, главные, три главных вектора, на которые он обращает внимание. Первое – это боли, это проблемы, с которыми он встречается. Второе – это возражения, с которыми он тоже постоянно встречается. И третье – это хотелки, это то, чего он хочет. И когда вы будете свои личные истории, даже не свои личные истории, неважно, каким-либо образом вы будете преподносить свою историю. Это, возможно, будут вебинары, это, возможно, будет, это будет видеомаркетинг, это, возможно, будет лайв-трансляция, это, возможно, будет через посты в социальных сетях, либо в блоге. Вам обязательно затрагивать вот эти три вектора вашего кандидата в историях. Либо вы научитесь их, их красиво сочинять, будете сказочниками, да, а, и ну, есть на самом деле вот копирайтеров и сторителлеры, да, то есть вот сторителлинг это вот искусство написания истории. На самом деле их много этих людей нанимают для того, чтобы он, они придумали разные истории. Когда-то я на одной своей трансляции я привел пример. А как я однажды, не однажды, я периодически сталкивался с очень интересной историей, она очень сильно захватывает, про бабушку в магазине. Да? То есть это когда как бы успешный человек рассказывает, как он, как, один из случаев в жизни. И вот там было наподобие того, что однажды, однажды я был в супермаркете, покупал себе то-то, то-то, то-то. Уже подходя на кассу, я увидел, что передо мной стоит бабушка. Передо мной стоит бабушка, и она, ну, видно, что пенсионерка, она взяла самое необходимое, хлеб, молоко, крупы, самое дешевое. И... А... Там буквально, говорит, на, ты, на тысячу рублей, возможно, затянула вся покупка. И получилось так, что у бабушки даже не хватило этой тысячи рублей, чтобы оплатить. Ну, тысяча рублей это много, наверное, для магазина. Даже сейчас для многих. Но в любом случае, я уже пример привожу, округляю цифры. Ее не хватило 250 рублей. И это меня очень сильно повергло в шок. Я вспомнил, как буквально полгода назад я ниществовал. Я буквально за 1 доллар в сутки я покупал доширак и этим одним дошираком растягивал весь свой день для того, чтобы хоть как-то выжить. У меня были долги, от меня ушла семья, меня преследовали коллекторы. И я просто разочаровался в своей жизни, я не знал, что делать. Но я понимал, что если я сдамся, ничего хорошего из этого не выйдет. И я начал искать возможности. Я ходил и работал дворником. Я и нанимался на стройку. Я искал в интернете какие-то способы. Я натыкался на финансовые пирамиды. Я пробовал все, что можно было. И вот однажды, одним вечерним днем, <laughs> одним вечерним э, одним вечером я наткнулся на один определенный сайт, да. где... Рассказывалось о том-то, о том-то, о том-то. И я применил то-то, то-то, то-то, и буквально через месяц я стал финансово независимым человеком. Теперь я себе позволяю делать все, что мне только хочется. И мне настолько стало жалко этой бабушку, что я пошел, эм, купил ей целый пакет продуктов на месяц вперед и просто-напросто ей его подарил. Я, я был очень рад видеть, как она сдерживает свои слезы на своих глазах, насколько она была мне благодарна. И я понял, что это счастье иметь деньги и помогать деньгами тем, кто не может ее многого позволить. И, кстати, если вы хотите узнать, как я этого добился, кстати, если вы хотите знать как вы тоже можете помогать людям и ни в чем не нуждаться приходите по ссылке я как раз написал свою книгу в которой все написал подробно то есть вот это называется storytelling это на самом деле выдуманная история но в любом случае в жизни бывают разные случаи, и если вы были на одном из моих тренингов, если вы были на одном из моих вебинаров, я тоже зачастую использую свою личную историю, да, то есть и я, и вы должны понимать, что вот в этих личных историях я максимально стараюсь закрыть возражения людей, которые обычно говорят «это дорого», «это не для меня», эм, я уже стар либо молод, у меня нет времени, я не смогу и так далее. То есть я стараюсь через истории использовать те термины, то, как было со мной и разговаривая на языке своей аудитории, чтобы уже предварительно перед тем, как перейти к продаже, я закрыл все эти возражения. Вот. И, конечно, для того, чтобы знать боли, для того, чтобы знать возражения, хотелки и свою аудитории, нужно знать свою целевую аудиторию. А для того, чтобы идеально на нее попадать, нужно начинать хотя бы с той аудитории, которой являетесь вы сами. Да, то есть, потому что вы сами себя знаете, вы можете э, вычленить те истории жизни, которые э, у вас есть, вы можете их залегендировать, то есть, ну, как бы... Залегендировать это не значит, что привести их в какую-то легенду либо не в правдоподобную информацию, а в том, чтобы придать ей красок эмоциональных, как в минусах и в плюсах, да, то есть для того, чтобы были эмоциональные качели, чтобы вы могли людей в минус эмоции опустить и потом поднять в плюс эмоции и это все можно делать через свои личные истории потому что на самом деле если вы просто посидите и э, поищите у себя в голове то с какими трудностями вы сталкивались и как вы с ними справлялись в разные периоды времени с разными ну, с разными ситуациями вы поймете что у вас есть много чего рассказать поэтому используйте истории истории на самом деле очень сильно впив в мысли ваших кандидатов и если вы будете говорить на их языке то есть вы будете говорить с какими болями вы сталкивались из которой в особенности проанализируя вы понимаете что ваш рынок ваша аудитория тоже с этими проблемами сталкивается и вы будете говорить о том чего не хотят и вот это вот то чего не хотят они смогут помочь благодаря вашему решению там возможно рекрутинга возможно продажа вашего продукта либо экспертности и на протяжении всего времени косвенно э, говорить о возражениях, отвечать на их возражения, да, то есть, либо они вам в конце их от, ответ зададут, и вы будете отвечать на них, либо вы вот на протяжении всего времени просто будете отвечать на их возражения, да, то есть вы будете говорить, что на самом вот рассказывайте, например, историю. И одно из возражений я не смогу это сделать. Обычно, да, запись будет. Обычно это говорят вот люди, которые уже старого возраста, либо младшего возраста, да, и вы можете говорить, что. Моя система подойдет любому возрасту, как младшему, так и старшему, потому что она настолько простая, да, то есть вы отвечаете на возражение, вдруг она сложная, вдруг я не справлюсь, а вы отвечаете, она настолько простая, что вы просто не можете себе представить, потому что... И тут сразу же можете отзыв, либо кейс предоставить, что вот, как я, например, рассказываю, у меня система настолько простая, что ее может даже использовать человек, который знает плохо русский язык, и он получает просто феноменальные результаты. Вот один парень из Казахстана ко мне однажды обратился, и он плохо знает русский, он пишет с ошибками, и он плохо разговаривает на русском, но он делает просто невероятные результаты. Вот. И вот я тем самым отвечаю на многие возражения людей, что я смогу, не смогу, это сложно, это легко. И тем самым вы сразу же закрываете все возражения, и это приводит к принятию решения в вашу сторону. Поэтому, ребят, подумайте над этим. Истории, либо вы можете изучать в направлении сторителлинга. Да? То есть, ну как бы есть такое направление в копирайтинге, сторителлинг. Я не изучал. Я не являюсь там, сертифицированным специалистом в сторителлинге. И это говорит о том, что достаточно знать хорошо свою целевую аудиторию и достаточно понимать, что нужно э, использовать истории и постоянно в этом практиковаться. И на практике вы станете тем экспертом, который всегда хотели без всяких сертификатов без всяких обучений. Но это если вы человек действий, если вы, вам нужен волшебный пендель и определенный алгоритм и меньше ошибок, меньше граблей, то, конечно, вам лучше бы где-нибудь поучаствовать в каком-нибудь тренинге на эту тематику. Поэтому, ребят, рад был для вас вещать. Если вам было это полезно, ставьте лайки, делайте репост на свою стену для того, чтобы не потерять, потому что здесь останется запись. С вами был Виктор Бондолет. Подписывайтесь. На нашей рассылке можете в нашей группе увидеть закрепленную запись. Вы сможете узнать, как быстро и легко привлекать качественных кандидатов в свой бизнес. Пока-пока и до следующих встреч.